Тайна древнейшая, чем любое государство. знание, отягощающее не одно поколение искателей приключений. Источник, дарующий саму вечную жизнь. Пережив Яматай вновь с энтузиазмом, Ларков решается взяться за с упокойного покойного отца. В достижении цели очистить его имя и уставление истины, Леди Кофт отправляется в путешествие, собирая доказательства о возможности бессмертия души пути ее и вас ожидают бескрайние просторы Сибири, сирийские красоты, перегонки с сектантской организации, прогулка по советскому заводу, селфи с Ленином, а также свидание с настоящим русским педведем. Все это и еще больше вы увидите на канале Амбр Латайч это начиная с 1 декабря по будем в 10.00 по московскому времени. Присоединяйтесь к нам, вперед, на встречу, подключайте!